Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как не надо учить иностранный язык. Первое. Не нужно зазубривать списки слов. Представим, 200 слов. Я помню тот момент, когда мой преподаватель в университете дала 300 слов сказала, учите их к завтрашнему дню. Спасибо! Спасибо! Спасибо! Не надо заучивать списки слов. А еще, знаете, вот эти репосты ВКонтакте. Давайте я сделаю репост, список слов, и я, пожалуйста, выучу это когда-нибудь. Но это не точно. А потом мы никогда это не учим. Классно, ребят, можете не учить, потому что это не работает. Не нужно заучивать списки слов. Вот это не нужно учить списки слов. А как тогда нужно учить? Вот вам решение. Учите выражения, фразы. То есть не запоминайте, например, убирать. Глагол убирать. И вот вы учите глагол убирать. Глагол готовить, глагол чистить, глагол еще какой-нибудь... И уже такие, все, не хочу больше ничего учить Конечно, я тоже больше не хочу ничего учить, потому что ничего не запоминается Делайте выражение, делайте предложение, особенно, которое вы часто употребляете Например, убираться в квартире, убирать свою комнату и так далее Учите именно выражение Второе, пытаться понять каждое слово, когда вы читаете текст или слушаете аудио Каждое слово Не надо так делать, почему? Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все Потому что вы, представьте, перед вами текст, и вы каждое слово пытаетесь понять. Через 10 минут вы уже скажете, я устал, я ничего не знаю, я ничего не понимаю вообще. Все, потому что в каждом тексте, ну, во многих текстах мы можем найти какие-нибудь новые слова, которые мы никогда не видели. Неважно, сколько лет мы учим английский, испанский и другие языки. Да, такое бывает. Решение. Пытайтесь понять контекст. То есть это предложение, вот эти вот, вот эти предложения, где вот эти странные слова, непонятно. Ну, очень интересно. Это хорошо или плохо? Классно или стрёмно? И пытайтесь понять именно контекст, что здесь говорится, о чем, а не перевод каждого слова. Конечно, если вы совсем не понимаете, но тогда мы открываем словарь и начинаем переводить. Но не надо так делать с каждым словом. Учите язык, как маленькие дети учат свой родной язык. Они же не учат каждое слово в любых фразах. Например, я тебя люблю. Они не учат, ага, я тебя, ага, тебя это значит. Люблю, ага, это, это глагол, любить. Представляете, если дети так учили. Они просто учат фразу целиком, я тебя люблю, вызывают такие эмоции, как «Я, я тебя люблю. Также, пожалуйста, по контексту понимаете слова, не переводите каждое слово. Easy. И последняя ошибка на сегодня, искать такие методы обучения, как испанский за 2 часа, английский за 30 минут. Я просто поплоплю. Не надо такие искать Почему? Потому что они не работают Это идет не на качество, а на быстроту А мы же с вами не марафон бежим Мы за качество Если ваше обучение будет построено таким образом Которым просто вот самый лучший Для вас способ О, oh, мама то почему бы маленько не сделать это очень качественно? Потому что вы сами знаете, никогда никакой иностранный язык нельзя выучить ну, за два часа, но ну, нельзя. Поэтому наслаждайтесь процессом и учите иностранные языки качественно, чтобы запомнить их на всю жизнь.